Здравствуйте, дорогие земляки. Сегодня продолжаем цикл передачи разговора о политике. Сегодня у нас в гостях историк, общественный деятель, основатель и председатель общественной организации Тенгрин Юдыл, а также основатель Музея уникальной калмыки» Басан Захаров. Абасан, очень приятно, что ты пришел. Очень приятно то, что я недавно был у музея у Басана, Басан меня пригласил, я посмотрел, и действительно, мне стало стыдно то, что я знаю о том, что есть у нас такой музей, я только вот пришел в этот музей. Ну, все и, в свое время. Да, и вот возникла идея интервью, и вот решили в ходе нашего интервью обсудить кое-какие вопросы, которые мы хотим дальше превратить в ну, будущее, да, в определенные действия. Ну, для, для начала, Басан, вот ты историк, mm -hmm. ты историк, как у тебя возникла идея? Вообще, вот я знаю, у тебя еще с 90-х, х годов ты писал разные монографии, книжки выпускал. Как вообще возникла идея организации движения «Тенгреновидыл» вот, и, естественно, ну и музея? Как, как это все у тебя получилось? Это выходит... Очень длительное время ты работаешь. Ну, уже 10 лет. Вот. Уже 11 год пошел, да. А, вообще все случайно было на самом деле, там я не собирался вообще общественные организации создавать. Вообще, так как я еще в 90-х годах союз молодежи Галмыки организовал я вообще как в свое время зарекся связываться с общественными организациями, тем более создавать. Ну так получилось, что какой в какой-то момент там молодые люди пришли и, в общем-то, с горящими глазами предложили, что надо создавать организацию. Нация угасает, надо что-то делать. И, в общем-то, мы начали, я вначале вроде бы как просто как бы, как консультант, что ли, больше себя так позиционировал. Но в конце концов, так получилось, что в общем-то меня избрали, попросили. И я, в общем-то, так и остался. Вот, Тенгринду, хотя потом эти же ребята ушли. Mm. Вот. Ну, я вот остался, так и до сих пор. сегодня организация существует. Да, она существует, формально она существует. В целом, она, конечно, сегодня не такая активная. Она, вот мы айрайский клуб в основном проводили в последние годы, мы вот, уже год, год с лишним не проводим, ну, не было помещения просто. Вот, ну, сейчас появилась, может быть, мы будем возрождать, но теперь непонятно с этой пандемией. То есть, что такое «Айратский клуб», объясни, вот, и ты а, мне вот, пусть... «Айратский клуб» — это проект, вот, как раз, «Центр Тенгри и С 2010 -го года мы вели по пятницам вечер калмыцкого языка. Uh -huh. ну, то есть люди приходили, каждый, каждому давалось слово, каждый говорил именно на калмыцком языке, ну, и потом обсуждали какие-то темы, абсолютно любые, приглашали людей, известных наших людей, владеющих хорошо калмыцким языком, и вот проводили такие вечера, Дружеские вопросы, ответов там Много ученых наших, артистов было. Очень интересно было. И самое главное, что многие молодые люди смогли выучить калмыцкий язык, вот, общаясь с нашим Майорасом Дорогие друзья, год благодарности его святейшеству Далай-Ламу в 14-м, к 85-летию его рождения, в рамках реализации проекта Центрального Хурула Калмыкии Золотая обитель Будды Шакемуни, сокровищница духовного наследия калмыцкого народа, издан альбом «Далай-лама» в Калмыкии от трех его визитов в нашу республику. Продажа данного издания производится в Калмыкии в Центральном Хуруле. Средства от реализации альбома будут направлены на издание сутры «Алтунгерл. Калмыцкий» русские переводы вот кроме этого вот общественной организации какие мероприятия проводила во-первых ну, во самый такой известный наверное, проект это поход на гору до конный поход Вот паломнический поход это был до сих пор все участники находятся под его впечатлением Уже 10 лет лишним прошло и действительно это был полный Эмоциональных и даже мистических переживаний. И какой был год? 2010 год. 2010 год. Это можно сказать, что это было возрождение конного туризма или вот, не возрождение, он, вот, основание конного туризма. Вот, вообще, вот этот, этот поход был? он дал э, толчок ко многим направлениям. Ну, например, вот, да, сейчас э, конный туризм стали. Это как раз цирен пасанга э, цирен Да. Вот он после этого зарядился и стал думать мечтать о создании такого клуба. Это конь. песня «Мчится конь подо мной» Леонида Чергоряевы тоже Песня, пошел. да, там она стала мега мегапопулярной, это тоже в «Конном походе». А, многие люди меня узнают именно по этой песне. Также «Наган Манджиева», она взлетела тогда, несколько миллионов просмотров тоже было. Вот у этих обе песни, «Солнышко» Наган Манджиевой и «Мчится конь», это вот миллионные просмотры именно благодаря «Конному походу». Ну, вообще много там что было, и каждый из участников может, наверное, рассказать вот свою историю. Это вот такое созидательное мероприятие, которое дальше еще толкнуло других людей-участников да. на дальнейшую деятельность именно в области вот, да, ту... да. Ну, за Зародился. -за я говорю, очень сильный конный туризм. Как у тебя возникла идея? Основание музея, вот у, уникального Музей тоже Я вообще, честно говоря, не собирался его делать. Ну, просто я собирал какие-то вещи, покупал там, что-то там, может передавали мне. И просто это мое было такое любопытство, желание вот иметь какие-то вот наши артефакты, старинные калмыцкие артефакты. Вот. И однажды я в разговоре вот, в сети чест. Упомянул, что у меня вот собралась уже целая куча, уже не знаю, куда их девать. И получил предложение. Это Максим. Ой, фамилию сейчас Зам руководителя все сейчас был Максим, как же фамилия? Да, не помню, не знаю. Вот, вообще, Макс предложил организовать выставку, ну, хотя бы временную выставку, чтобы люди смогли посмотреть. И, в общем-то, выставили все экспонаты, я понял, что оказывается их достаточно много, и, в общем-то, мы поняли, что нужно дальше развиваться и на постоянной основе. Ну, и так получился в музей. Откуда? Тебе начали просто давать эти экспонаты, что ли? Не, в основном я сам собирал. Ну, бывало, что кто-то что-то там передавал, какие-то старые вещи, не знают, куда человек деть, вот, калмыцкие, и вот мне давали. но их на самом деле немного было, В основном я сам покупал, либо наши семейники-то были. Что-то мы пытались воссоздавать. Ну да. Нет, действительно уникальная там, коллекция. Да, да. Вот мне понравились мечи. Да. Я, вот, я даже с ними сфотографировался, у меня так. Прям Прочувствовал я эту силу, эту мощь. И у меня фотографии да, даже есть, да? Я в Инстаграме да, да, да. да, очень. И в связи с этим пользуясь случаем, приглашаю посетить музей Басана. Он постоянно работает, да? Да, постоянно. В развлекательном центре Урала, на втором этаже. Приходите. Буду рад показать, рассказать. Тем более, сейчас мы сделали коллекцию доспехов. Новых. Мы грант получили в прошлом году и создали такую небольшую коллекцию именно айратских доспехов. Вот то, чего у нас, к сожалению, сейчас нет, не было. Вот мы попробовали воссоздать их. Да, да, это отлично. Я видел тоже это отлично. Мне очень понравилось. Басан, давай, вот такой у меня возник вопрос. Ты вот историк? Ты вот историк? Ты патриот? Там, естественно, музей или организация, все это говорит об этом. Ты как историк? Да, анализируя сегодняшнее положение в республике, я имею в виду ну, морально-нравственном плане, да, воспитании. Как ты оцениваешь вообще вот ситуацию на сегодня? Ну, конечно, как историк, честно говоря, это и интересно, и больно наблюдать вот за всеми процессами, которые сегодня идут у нас в республике. Ну, последние там уже до последних 100 лет, можно сказать. Вот. К сожалению, это процессы направлены на исчезновение калмыцкой нации. Вот. это Тренд был задан государством, конечно, российским, Советским Союзом. Вот. Было сначала физическое истребление. В течение 40 лет первых 40 лет советской власти было физическое истребление калмыцкого народа. Вот. Это гражданская война. Там мы потеряли ну, где-то, наверное... Ну, может быть, около половины своего населения больше значительно, чем во время сибирской ссылки. Про это у нас историки, к сожалению, не говорят, ученые-историки. Я все, кстати, хоть я и образование историческое, но я профессиональной наукой не занимался. Вот. У меня больше какой-то такой, больше, может быть, любительский интерес всегда был. Ну, вот. ты а знаю, не, но ты все равно многое знаешь. Ну, ну, ну наверное, да. Но профессиональные ученые у нас, к сожалению, находятся в трендах государственной политики. И вот геноцид гражданской войны, они его об этом как бы умалчивают. Но по статистике это все видно. И любой умный человек, даже со средними аналитическими способностью, может увидеть, сколько у нас было до, за 20 лет до гражданской войны, и вот сразу после нее. Это все заметно. Вот. И голод, и так далее. То есть первая это гражданская война? Да, первая гражданская мы... война. Зачем многие погибли... Война? Мы помним, Джунгарский полк. Вот. Да, Калмыки вообще в целом не поддержали эту революцию. В общем-то, это было противно калмыцкому духу, калмыцкому менталитету в целом. Вот. Ну, конечно, были люди, кто и поддерживал, то есть разные были ситуации у людей. Но в большинстве в своем калмыки были против. Потому что, еще, может быть, также и слушали аристократию, найонство, за вот. Тех, как, естественно, не принимали целиком эту власть. И не, ну они автоматом много... уже были врагами. Правда? Они автоматом уже были врагами. Да, они были врагами. Да. Вот. И было много полков создано вот, в наших улусах которые довольно успешно воевали против красных. И, конечно, красные они но не любили, так мягко говоря, калмыков. И когда красная власть, все-таки, советская власть, победила в Калмыке, то здесь был геноцид. Я просто. Читал документы, находясь в архиве еще вот в начале 90-х годов, занимаясь вот своей дипломной работой, я видел документы по большевистскому лусу, как там советские большевистские это, солдаты уничтожали калмыков и издевались, насиловали. Вот, это все есть, сохранилось. Это у, у белых, кстати, сейчас уже можно все это спокойно прочитать. Вот. И я тогда, кстати, антикоммунистом стал, это действительно, я прям плакал, когда читал, ну, невозможно без слез было читать эти слова. потом голод был несколько раз в 20-30-х х годах, в голод по Волжье, который искусственно, все-таки был голод этот создан, была экспроприация, да, скота и так далее. Репрессии всех, то, что было в, общем -то, в целом в Советском Союзе, калмыки естественно, не могла их избежать. Ну и заключительный акт трагедии, это был уже вот, депортация. депортация да. вот, это заключительный акт в плане физического геноцида. А культурный геноцид, он продолжался и продолжается. Вот, то есть, э, советская власть нам оставила из музыкальных инструментов, ну, грубо говоря, дамбру да, и саратовскую гармошку, ну, и, которую можно относительно назвать калмыцким инструментом. И многие люди до сих пор уверены, что калмыцких инструментов нет, только вот дамбра и все. Ну, на самом деле, э, у нас более 40 инструментов музыкальных. Э, э, это вот только один факт. Но, то, что в школах запрещали говорить то что даже учителей увольняли за калмыцкий язык в школах 60-х годах сейчас это все факты известны то что судили второй раз людей членов как за уже они уже были осуждены по этим статьям второй раз это все было давление на национальное самосознание то есть вы калмыки предатели вы никто ну и в общем то я 70-е, 80-е годы учился в школе, и нам говорили, что вся история халмыков до революции – это беспрерывная цепь страданий. И, в общем-то, ничего интересного, выдающегося, тем более великого, у вас не было. Ваши предки – это просто пастухи, которые пасли овец, там, коров. Вот. И мы думали об этом. А после, это этого, а после этого нам, нам дали историю, что на, мы все суперкоммунисты, коммунисты, с приходом там, как бы большевиков, ну, у да, нас да. стало все хорошо. Да, да, да. Я, я, я полностью с тобой. Вот что, Басан, вот ты культуру? Прапрокультурные... Да, и сейчас, просто к нашим дням, вот то же самое, политика она продолжается. Вот это. А, то есть, у нас что, есть там театр, есть там пара ансамблей, да, вот у, у, у, у этот, у национальный государственный. Ну, и в принципе, ну, газета Хальмик, которая на 50%. Ну, и в принципе, все. В школах образования нет калмыцкого. Обязательно не Да. Больше. Вот у нас создали русскую да, гимназию, но это смешно, потому что у нас все, русские, все школы у нас русские. У нас нет ни одной калмыцкой школы. Вот. Можно их всех назвать русскими. Это действительно так. Все предметы идут на русском языке, даже калмыцкий язык. Вот. У нас в детских садах тоже нет калмыцкого языка. Национальные группы — это, в принципе, ну, не хотелось бы говорить фикция, но по сути это русские группы с небольшим калмыцким уклоном. Ну то же самое и школы. Ну хотя бы с... так. Ну хотя бы так, да. Но этого, конечно, мало, и деградацию национального сознания мы видим воочию. Вот. То есть то, что сегодня можно к старшему на «ты» обращаться, э там материация, вот молодежь, да, да и. Старшее, среднее поколение тоже это как -то обычное явление. Для калмыков вообще в национальной культуре воспитанных это нонсенс. Это ну, вообще полная деградация морали mm -hmm. и нравов. Поэтому как историк я вижу вот эту деградацию, которая идет ну, очень давно. Сто лет это там просто вот физическая, да, уже такая. А до этого, конечно, шла и в более таком как бы, гуманном варианте. Что ты как историк? Патриот предлагаешь. Вот как ты видишь вообще возрождение этого? Ну, я думаю, что единственный путь это просвещение. Раз просвещение историческое, культурное просвещение. Люди должны увидеть что, и понять, что калмыцкая культура это величайшая культура. Это действительно так. Во всех аспектах жизни я, я бы даже, знаете, как назвал бы Айратская цивилизация угу. вот, или айрат-монгольская цивилизация, она у нас настолько уникальная и глубинная, что любой аспект жизни взять, у нас есть ответы. Любой То есть, как Максим говорит, нам нужно вспомнить, кто мы есть. Да, нам надо просто вспомнить, кто мы есть. Это, это просветительские проекты. Это раз. Второе, важно, чтобы люди национально мыслящие делали уже какие-то более весомые проекты. Ну, масштабные проекты. Нам нужно изменить сознание. Вот сейчас нам советская власть долбила, да, что мы такой маленький народ, ничего у нас нет, мы все должны кого-то ждать. Это Кирсан Люджинов тоже добил вот именно это сознание, что мы кого-то ждем инвестора. Но это вообще полная глупость. Вот, честно говоря, это тупость несусветная. несусветная. А, прежде чем ждать какого-то инвестора, Должна быть среда готовая, там и моральная, и нормативная, и экономики. И климат создать. Да, климат должен Положить. быть. Вот. А, потом надеяться на кого-то, это вообще не, не в характере. Мы всегда сами создавали, мы всегда были малочисленными по, по отношению к другим народам. Но эта малочисленность не мешала абсолютно и завоевывать, и создавать великие государства. Территория Айратского союза, она, по моим подсчетам, она в десятку крупнейших государств в истории человечества. Это несравнимо. это дважды имперский народ, то есть в составе империи Чингистана и собственный, в общем-то, Айратский союз, который три государства, даже четыре государства, говорят некоторые историки, ну пусть три, достаточно даже так. Ну, и мы были малочисленные тоже. <смех> и это не мешало, вот понимаете, нет разницы там в количестве, есть только дух, понимание. Вот я разговаривал с одним монгольским бизнесменом, вернее это была пресс-конференция, да, и в общем задавал ему вопрос, и вот он знаете, что сказал, он говорит, почему вот вы все время жалуетесь? Ну у вас же такая большая страна, у вас 140 миллионов человек, вокруг Калмыкии там 30 миллионов человек живет, это же огромный рынок. Надо его завоевывать просто, и все. <с> <с> Понимаете? Вот совершенно другая психология. Вот эту психологию мы утратили. Но реально же, огромная масса людей живет. Их может завоевывать. Не надо саблей махать сейчас. уже ну, сейчас сейчас методы том, другие, нет. да. Методы другие. Да, да экономика. Да. Калмыцкая культура. Калмыцкий чай он уже завоевал. Около десятка производителей калмыцкого чая сегодня где-то. И где они все? Они все не в Калмыкии, Не у, нас, не у нас. Это смешно просто. Вот туристы к нам приезжают, да, они говорят, калмыцкий чай. Они знают, калмыцкий чай. А смотрят, вот <свят> где произведено, <свят> и нет ничего. Дагестан, да. Ну, там и Краснодар, и Петербург. И что и еще что необходимо? Там, да. нам, нужно, нам нужно понять, нам надо перестать ждать каких-то льгот от государства, какой-то выгоды. Да, Но мы уже видим на протяжении столетий, что это государство, она не развивает человека. Единственное, единственный шанс нам самим пробудиться и действовать. Да. Самим пробудиться. Начать действовать. Вот дух, айратский дух, это дух победителей. И не надо говорить, что моя малая родина, это издевательство вообще над Калмыкией. Угу. Ну нет такой малой родины. Что, вот для вас там Омск или там, я не знаю, Владивосток это что, ваша родина что ли? Ну это тупость. Я понимаю, малая родина, когда говорят Татал, например, да, uh -huh. или Элиста, или, или Киченеры, это все малая родина. А наша родина — это Калмыки. Не надо о себе говорить, что мы такие малые, вот малочисленные, еще как-то более-менее. А малый народ — это издевательство. Это издевательство над нашими предками. На нашей истории. Над нашей историей, конечно. Мы великий народ, но мы забыли про это. Надо вспомнить. Надо вспомнить. В связи с этим... Я предлагаю тебе вот здесь, мы с командой за Онлайн, предлагаем тебе вести здесь передачу, историческую передачу, ты вот будешь приглашать Ну, мы обсуждали недавно в одном да. из чатов, я, я, я думаю, это было бы хорошо одним из, на канале подписчиков очень много. Вот. Ну, я да, я да, бы хотел, да. я, я это вижу так, что на, началась передача, ты там кого-то пригласил, сказал. В чате пошла полемика, там где-то можно отвечать, вызывать еще других людей, чтобы люди уже начали вникать, начали знать историю. Мне кажется, мы не, мы не вспомним, кто есть, пока мы не узнаем историю. И это будет одним из тех как конструктивных, хороших действий для этого. Угу. Я, я думаю, так вот. Ну, как в принципе, ты на это смотришь? Возможно, да, возможно. И единственное, что я вот, в общем -то, сам хотел этот свой канал в музее, делать как раз небольшой цикл по истории и еще по культуре. Вот. ну я думаю, что можно это как-то тоже. Ну да, ты ты можешь здесь видео публиковать на своем канале, правильно, Алексей? И там и там, там ты будешь отвечать на вопросы, а здесь она будет просто выходить и подписчики, которые есть на канале за я думаю, их тебе туда уйдут. Это тоже будет хорошо. Ну, а потом, если ты уже там объединишь и у тебя свой контент, будет. будет мы только за. Мы только за, потому что ты будешь это проповедовать, ты будешь это делать. Я вот с удовольствием поделился нашей площадкой, вот, вот именно с тобой, именно поэтому мы всех всегда зовем, а тебя с удовольствием. Вот хорошо, так. хорошо. Ну все, я думаю, мы в эфире договорились с Басаном, это <с круто. Басан, ну давай чуть-чуть поговорим о сегодняшней политике. О сегодняшней политике в начале прихода Бату Хасикова, мы с тобой даже в одной со из немножко поспорили. Ты говорил про Бату, что Бату неопытный. На, на следующий день, когда Бату пришел к тебе в музей, ты, ты сказал, что Бату там, он мне все объяснил насчет диссертации. Да, да. Он хороший, я, я ему верю. Ве ве ве. Но потом ты опять присоединился в протест. Вот объясни, пожалуйста. Мне бы хотелось это сдать? Ну да, вообще я такой человек, верю людям. Вот, если я не знаю никакой предыстории, например, да, ну человек говорит, я стараюсь верить. Вот. Потом жизнь, конечно, бывает, расставляя все по своим местам. Вот. Бату, да, он приезжал как раз вот неделю, две недели прошло после его назначения, он был в Сити-ЧС и как раз в Сити-Холл заходил, как наш музей там был раньше. Вот. И я его, естественно, пригласил в музей. И потом он после этой экскурсии он уже Отдельно как бы, отозвал и, и сказал, что я сейчас уже точно дословно, конечно, не помню, но в общем-то, что он сам писал эту диссертацию. И, в общем-то, там, как бы чиновники наши, он просил их дать информацию. То, что они дали ему, вот, то он и в своей диссертации и опубликовал. А оказалось, они дали вот, Скарчава Черкейсы, что ли, вот, эту работу, эти данные. Ну, в принципе, я ему поверил, потому что я сам сталкивался с такими вещами, когда, к сожалению, наши некоторые чиновники, они просто, когда у них нет собственной информации, просто давали какую-то другую. И поэтому я ему поверил. В принципе, такое могло быть действительно. Ну, потом ты опять... Не, ну, по диссертации я не знаю. В принципе, это меня особо как бы неинтересно. Не, потом ты же стал в протесте стал ты, ты стал да, движением это не из-за диссертации это уже угу. мое первое разочарование в бату было когда он не допустил нам сыра манджиева выбора вот ну тогда я еще как-то подумал что ну может быть это как-то политика там же не только вот в калмыкии это ну, по всей выше. стране да это было такое что не допускали были прецеденты когда выигрывали выборы альтернативные кандидаты вот. И я подумал да, ну, может быть, все-таки, наверное, это такая политика. Вот. Ну, конечно, осадочек остался, да. А уже когда я, допустим, открыто в протест перешел, это уже назначение Дмитрия Трапезникова главой, как там они несколько раз меняли, в общем, руководителем городской администрации. Вот. Я посчитал, что это с моральной точки зрения, это недопустимый шаг. Для нашего калмыцкого народа, для нашей культуры, менталитета. но ну, не только калмыцкого, вообще для жителей республики это шаг недопустимый. Я, кстати, с большим уважением отношусь к людям любой национальности и преклоняюсь перед культурами вот, практически всех народов. Потому что когда начинаешь глубоко погружаться в культуру любого народа, ты понимаешь, что это великая культура, интересная, уникальная. Вот, поэтому тут уже не только о калмыках, да, сидят, вот. а и о всех вообще национальностях, о всех людях, живущих да, там, да, в республике да. вне национальности. Вот, потому что почему это так? Ну, назначать человека абы откуда из воюющего региона и еще и несправедливо воюющего, на мой взгляд, там много несправедливости. Вот, и тем более человек без такого серьезного опыта или без положительных оценок. Ну, вот я тогда специально в интернет залез в эти донбасские чаты, и наши ребята тоже, и многие задавали вопросы, там, кого знают в Донбассе, и руководителям этой республики, в том числе лидерам боевиков, ополченцев. И все, все, сто процентов, все говорили, что это не лучший, далеко не лучший кадр Далеко не лучший управленец. В общем-то, и вот как раз-таки уже год с, лишним, да, год с лишним прошел, и мы видим, что ну, действительно это не лучший кадр. К сожалению, так. И вот, вот это, то, что моральный, вот, культурный геноцид продолжается, это как раз-таки есть. Просто я бы хотел немножко как бы уточнить. Да, вот, получается так, что когда мы, калмыки, ойраты, начинаем говорить о своей нации, нас обвиняет национализм. Ну да, это еще одна... Просто я хочу еще раз да подчеркнуть, это не так мы наоборот с глубоким... Вот Басан только что сказал, с глубоким уважением относится к другим на нациям, но почему-то когда мы говорим о своей, нас, нас называют националистами. И мы там где-то уже записаны как националисты. Да-да. Вот да. Понимаешь? Вот так вот. Да. Ко мне даже одна же там, человек с администрации президента ну, не самой, а вот около этого, именно как к калмыцкому националисту обратились, что-то там нужно было, мое мнение, я тогда тоже им сказал. То есть, слово националист, в нем нет ничего плохого, но в России это понятие извратили, то есть, сегодня это ассоциируется с нацизмом, там, с шовинизмом, с фашизмом, вот. А любить свою нацию, это правильно, любой человек, вообще человек, который не любит свою нацию, это очень опасный человек, угу. это человек без корней. И я бы с таким вот даже бы, знаете, вот просто бы говорить бы даже не стал. Ну да, я, я, я с тобой полностью согласен. Да. Здесь я полностью согласен. Да. У меня очень много людей других национальностей, и русских, там, и кавказских. И, и все знают мою позицию, все с уважением относятся. И я также люблю их за то, что они любят свою культуру. Вот, и нам есть о чем поговорить. И на самом деле очень много культурных вот глубинных моментов они очень схожи в любой национальности да потому что законы природы не одинаковы они, они, да. они одни и те же да. я, я с тобой да. полностью согласен как ты бассан отнесешься к высказыванию гашу ну я же был на митинге вот. как можно отнестись это вот продолжение как раз и культурного геноцида нашего просто когда-то в советские времена кгб было менее морально, да? она просто по второму кругу взяла этих э, наших, э, как и осудила. Сегодня уже нет, наверное, живых не осталось. Вот. Ну вот нашли этого человека, э, который озвучил. Напомнил нам, как, как будто да. бы напомнил нам, да, да что мы предатель. Да, да это значит? все идет, это звенья одной цепи, я считаю. Вот. И политика такая сегодня, чтобы калмыки исчезли. Понятно. Вот. Угу. Исчезли. Ну не только калмыки это вообще чтобы мы все стали единой монолитным народом но на самом деле а это да, же против закона идет. это можно ассимиляция она можно вот в калмыки она идет полным ходом и в принципе вы сейчас если выйти на улицу и многие будут себя бить в грудь что они там ну, в общем то почти что русские а мы же недавно видели вот тот же сангаджит Тарбаев сказал мы по сути русские люди вот, то есть, вот это вот, вот это политика. Mm -hmm. А вот э, сейчас проблема в чем? Вообще жизнь калмыцкой нации, она сегодня, сейчас время так сгустилось, да, сконцентрировалось в этом маленьком временном отрезке, что э, жизнь калмыцкой нации, возможно, в течение одного поколения. Вот, жизнь одного поколения, и, может быть, калмыцкой нации уже не будет. Вот, э, в силу того, что наша молодежь уезжает mm -hmm. за пределы. И нет уже языка, уже и культура маргинализованная стала. Вот. И поэтому, если мы сейчас вот не сможем остановить этот процесс, да, вспять его повернуть, ну, в принципе, через 20 лет, я думаю, что уже и это будет, вот мы уже будем старенькими, да, дай бог будем жить, и вот мы будем еще себя считать калмыками, а наши дети уже будут просто слушать, но посмеиваться. Вот как в 60-70-х годах старики на калмыцком говорили, а молодежь посмеивалась, да, и отвечала на русском. То же самое будет Да, вот стыдно вот было сейчас. говорить. Да. А сейчас уже есть тенденции такие, что молодежь мечтает себя калмыкой. Не, я по, -по, -по, -по, -по спорту, ну, мне есть. кажется, очень Это, в много. В интернете же бывают такие. Ну, очень многие наоборот одеваются. Есть, да, есть правильная тенденция, есть хорошая тенденция. Думаю, но если развивать. статистически количественно смотреть, во сколько людей например в те же шапку может надеть, да, национально с улан во сколько там, не знаю, там полпроцента наберется или нет. Mm -hmm. Не знаю, но ну ну, вот то, это то, уже... Это да. ну, ну, у меня, может быть, такой пессимистичный... Ну вид, да, ты что-то что пессимист, да, а... давай мы ну, на, ну, настроимся на оптимистичный, будем это что ну, делать, чтобы это распространять. Как ну, ты... Ну, я как? Просто хочу сказать, что если смертельно больному объявить его диагноз, mm. возможно, он поймет, что надо что-то делать, надо ну, сделать важные дела в своей жизни. А если мы как будем в расслабленном состоянии, да, да. То у нас еще так... есть время, да, у нас еще да, есть время, да, да, мы да. сделаем. Согласен. Движение, да, вот когда, которое было массовым мит митинги, все это, ну, движение. Как по, с твоей точки зрения повлияло на уровень на, на развитие на национального самосознания? Вот, кстати, да, хороший вопрос. Я вообще, когда увидел ну, огромную массу людей на митинге, песня еще. Да, это пикер, самое главное. Ну, это, конечно, да, это на меня это произвело впечатление. В каком плане? До этого у меня были вообще негативные, вот пессимизм, я, конечно, излучал оптимизм тогда, да, но в душе у меня прям кошки скребли, что я думал, что все, ну уже все, ну погибаем, умираем, и тут увидел вот этот моральный запрос на порядочность, на честность, на калмыцкий дух, да, иратский дух, правильно сказать, я тогда подумал, что, наверное, не все потеряно, я даже мелодию у себя в телефоне изменил, у меня была... Знаете, песня вот Аркадия mm -hmm. Манджиева, очень грустная, знаешь? Mm -hmm. очень ты, грустная. Ты, ты грустил, короче, да? да я грустил. Mm -hmm. А потом вот после этого на сердце поменял. Вот. То есть есть шанс, есть шанс, есть хороший. Да, я говорю, это хороший пример, это хороший, да. это очень отличный пример. И здесь просто нам надо объединиться. У нас почему-то сейчас нет объединения, нет связки между. Людьми, старшего, поколения старшего, среднего, молодежи. Е нет связки между разными социальными слоями. Вот. И если эта связка появится, то мы, я думаю, сможем выставить. Отлично. Баса, ну, я еще раз хочу пояснить, дорогие друзья, то, что мы с Басаном договорились, он будет у нас вести передачу. Я думаю, она будет интересна. И в этом заключении, что бы ты хотел пожелать ну, традиционным нашим подписчикам, кто нас смотрит, вот такой вот. А нет, вот, это еще предпоследний вопрос. Недавно на канале у Макса вышло видео про ККК. Ты вот не, одна, не один раз озвучил. И Макс сделал такой заголовок. Не называйте их предателями. Ты смотрел, как ты отнесешься? Вот я, честно говоря, не смотрел. Я его хотел посмотреть, угу. отложил. Там Мне когда, было, когда он вышел, и, честно говоря, я вот забыл. Но само название, да, я не считаю их предателями. Мой дед, он воевал в 110-й дивизии, он погиб, он герой для меня. Вот. Но, тем не менее, членов Калмыцкого корейского корпуса я не считаю предателями. предателями, потому что 20 с лишним лет советской власти они уничтожали калмыков. И люди вот, просто имели моральное право воевать против этой живодерской власти. Кто-кто, вот. но калмыки имели. Никто да, по, крайней не мере, мы, по крайней мере, мы не имеем права сейчас здесь и осуждать их, понимаешь? Да. Вот, вот это. Да, я думаю. Это были... Ну, у них было моральное право. Mm. Было, и нельзя их за это осуждать. И что ты пожелаешь нашему подписчику? Я, я хочу пожелать, чтобы мы избавились от советских стереотипов. Вот Те предатели, эти герои. Избавились, избавились вообще от стереотипов совковых, кому-то вообще давать какие-то стереотипы, да, вот, клички какие-то, да, там вот смеяться над э, друг другом, да, вот так, э, не помогать друг другу. То есть, вот это все надо совковость убирать. Это, э, это не наше. Надо обратиться к себе, к своей самости, к своей культуре. Она настолько потрясающая, она настолько глубокая, что она дает силы, она не просто силы, она крылья дает любому человеку, любой национальности. Я в музее вот уже 4 года работаю, рассказываю про нашу древнюю философию, например, да, про тунгрианству. У людей других национальностей глаза загораются. Они очень много вопросов задают. И э, я желаю просто обратиться к этому, не терять это из виду. Вспомнить, кто мы есть. Да, вспомните, кто мы Спасибо, дорогие друзья. Ну, как всегда, ставьте лайки, подписывайтесь на нас, смотрите, мы продолжаем. Мы продолжаем свою деятельность, не останавливаемся. Ведем, скоро у нас будет тоже очень интересное, замечательное интервью, в котором будут тоже люди знаменитые. Ну и также люди обычные, которые хотят высказаться, мы начаты. Спасибо.